Классическая формула бога Тора это молот Тора, Турисас Тейвас, Турисас. Так он и называется, Мьёльнир, молот Тора. Три очень, две очень сильные руны, одна из которых принадлежит Туру и две Тору, да, как бы двойная сила Тора. Внутреннюю правду пробудит, а Тор ее защитит. Но выступает выступается она как, тоже как защита от магии и колдовства. Причем она не даст магическому, защищает от магического воздействия, но не только от внешней угрозы, но и угрозы внутренней. Вот эта формула, она может проявить качество сознания, как некие элементы уязвимости в сознании, которые заставляют пасовать перед колдовским воздействием, которые не позволяют вам держать естественный щит, не прибегая ни к рунам, ни к силам богов. То есть вашу психическую уязвимость он покажет, вашу физическую уязвимость он покажет. А, то есть там, где тонко, там и рвется. Вот а, молот Тора как раз показывает, где тонко, где вы не предусмотрели защиту, где у вас в естественной вашей воинской броне брешь возникла. При этом при всем а, этот а, эта формула показывает не только внешних врагов, но и внутренних. И внутренних врагов она может увидеть где угодно, например, эта формула может, такое просто было у нас свежим в памяти, эта формула может вам показать, что самый главный враг, например, ваше курение и отвадит вас от курения запросто. Мы с этой формулой очень многие просто курить бросили, не потому что специально оговаривали, потому что торт так решил. Вот. Ты многое теряешь, потому что у тебя вот, вот физика вот в таком вот состоянии, физика в таком состоянии, потому что ты куришь или жирное ешь, или сладкое ешь, там, да? вот, потому что, например, слова держать не можешь. Да? То есть он еще и внутреннюю уязвимость покажет, не только вне, от внешних врагов защитит, но и от врагов внутренних. Это, так сказать, внутренний слой охраны. Вот, если брать так, ту же аналогию с системой будхиального тела человека, мертвое пространство, но внутренний его слой, который определяет уже не только врагов внешних, но и внутренних. Тот, кто может сделать вашу систему уязвимой, внутреннее качество, которое может сделать систему уязвимой. Также мы Можем нанести ее на тело, на фотографию, сделать амулетом и так далее. И так далее. А если вы будете делать ее амулетом, то можно делать на дубовой плашке, как бы по классике рекомендуется сделать на дубовой плашке. С одной стороны написать формулу Турисас Тейвас Туриса, а с другой стороны руну Альгис как бы показывая формули, да, что эта работа идет на защиту.